Друзья, всем привет! Вы на канале Доступный Дом. Начинается строительный сезон, а соответственно многие задумываются о постройке своего собственного дома. Чтобы построить комфортный загородный дом, вам нужна планировка. Многие смотрят все это в интернете, либо рисуют сами на листочке. И я сегодня хочу вам показать несколько наглядных примеров, как можно испортить свой дом, либо его улучшить. Фатальные ошибки, так и полезные советы, как сделать лучше в вашем доме. Если вам интересно, то оставайтесь с нами и смотрите до конца. Поехали! Первый нюанс при планировании своего загородного дома. многие склоняются к коридорной планировке. Якобы нету коридоров, нету бесполезной площади в доме. Однако они очень ошибаются, потому что коридор есть на самом деле, но просто у этого коридора нет стен. Посмотрите вот на данную планировку. Здесь мы видим, в середине дома у нас гостиная, столовая и сразу кухня. Здесь какая-то у нас предусмотрена раздвижная перегородка. Вот это вот у нас центральная зона в нашем доме. Здесь нету никаких коридоров, как вы видите, кроме вот тамбура и холла. Соответственно, это как бы вот такая вот современная планировка. В эту гостиную сразу же выходит у нас спальня, но об этом чуть-чуть попозже. И так вот, Многие говорят, что здесь все используется по максимуму. Да, для глаз, может быть, это все используется по максимуму. Однако, разве здесь вы можете поставить какую-то мебель? Нет. Здесь можете поставить какой-нибудь стол? Нет. Соответственно, здесь вы тоже не можете поставить, и здесь вы тоже ничего не можете поставить. Следовательно, здесь коридор все-таки есть, просто он без стен. Это нужно признать. Было бы со стенами комфортнее, да, по звукоизоляции, может быть, было бы комфортнее. Однако, вот многие привыкли к большим помещениям. Многие привыкли делать обман зрения и делать зрительно помещение больше. Но ну, здесь вы сами выбираете, оно вам надо или нет. Поэтому без коридорной планировки есть очень большие нюансы и есть также свои минусы. Еще один минус – это спальни. Вот у них выходят, получается, все три двери, три спальни у нас выходят в гостиную. Как мы знаем, при установке мешкованных дверей делается зазор в один сантиметр от чистового пола для вентиляции и также для того, чтобы не цепляло полотно дверное о чистовой пол. Соответственно, звукоизоляция здесь сходит на нет. Вот человек, сидящий вот на этом диване, разговаривая со всеми здесь, кто там соберется за этим диваном при просмотре телевизора, будет мешать вот этому человеку, который будет, например, здесь отдыхать, потому что вот через вот эту вот дверь, э, дырочку маленькую все будет слышно, поверьте мне. Точно так же у этого и у этого жильца дома. Поэтому без коридорной планировки имеют массу нюансов, минусов, но также и плюсов. Поэтому здесь смотрите и выбирайте сами, но не обманывайтесь то, что здесь нет коридоров. Следующим нюансом при планировании загородного дома я бы хотел бы выделить это тренд на отказ от газовых плит. И сейчас я вам расскажу почему. Если вы планируете газифицировать свой дом, то вы должны знать, что у вас должна быть своя газовая котельная в доме. Для того, чтобы подключить газ, вам нужно организовать эту котельную газовики вводят вам газ в котельную, ставят там счетчик, подключают котел. Потом, если вы хотите газовую плиту, то они, опять же, вот в данном случае, выводят на фасад трубу газовую и ведут до кухни, и там подключают вашу газовую плиту. Поэтому, если у вас дом под газ, то вам нужно всегда привязывать вот эту вот котельную к кухне. То есть, они практически должны совмещены быть одной стеной смежной с кухней, то есть это неотъемлемая часть. Если, допустим, у вас вот эта кухня была бы вот в этом углу, ну так вы просто захотели, подключив газ к счетчику, вам пришлось бы делать вот такую вот Г-образную петлю, либо здесь, либо здесь, потому что внутри газопровод не прокладывается поэтому это один из нюансов но если вы отказываетесь просто вот от этой газовой плиты и делаете сейчас современные там индукционные плиты электрические плиты которые наравне по времени приготовки с газовыми то у вас все нюансы расположения котельной просто отпадают и вы Можете расположить вот эту вот котельную в любом месте дома, где бы вы просто не пожелали. Единственное, что вам нужно будет соблюсти, должно быть окно. Соответственно, оно должно ограничить с наружной стеной. Но это уже совсем другая история. Поэтому отказ от газовой плиты вам дает больше возможностей при планировании своего дома. Третий, самый наболевший, наверное, вопрос, нюанс при строительстве дома. Сколько же мне пишут комментариев по этому поводу, когда, например, вот вы видите вот такой вот вариант, и у нас санузлы, кухня, о, что же здесь наделали, разбросаны по дому. Как же это все подключить к коммуникациям? И на сегодняшний день люди еще ломают голову, как бы все это подключить, объясняя просто на пальцах. Допустим, у вас здесь есть канализация вам Нужно подключить вот этот вариант. Вот многим нравится, вот чисто вот такой вариант, когда газ котельная у нас здесь расположена, сразу расположен санузел, и здесь бы, скорее всего, была бы кухня для любителей строить дома под коммуникацией это был бы идеальный вариант. Но я планирую планировки домов под заказчиков, под жильцов, которые будут проживать в этом доме. а не под коммуникацией, не для рабочих, которым облегчить вот это вот все, чтобы им было легко это выполнить и все. Сложность. В прокладке коммуникаций это разовая сложность, а проживание вы будете проживать в нем каждый день, каждый день всю свою жизнь. Первое, по канализации. Здесь у нас, допустим, септик где-то в углу участка. Доводим мы сюда центральную канализацию. И чтобы подключить вот этот вот санузел и вот эту вот кухню, вот здесь у нас кухня получается, нужно дополнительных 10 метров трубы и все. И это вся сложность. 10 метров трубы 300 рублей стоит примерно 300-400 рублей, стоит 3-метровая канализационная труба 110 диаметра. Вот вся сложность только в этом. С канализацией, я думаю, вы поняли. Дальше холодная вода. Проблем никаких нету. Хоть у вас скважина, хоть у вас там центральный водопровод, холодная вода без проблем дойдет в любой угол дома. Здесь самый сложный вариант для любителей. Смежных всех коммуникаций это горячая вода, потому что, допустим, здесь у нас будет вот этот вот котел стоять И при нагреве он будет очень долго идти сюда, вот горячая вода Чтобы получить горячую воду в этой точке, нам нужно будет где спустить там порядка 50 литров в канализацию Никто этого не хочет делать, но это на сегодняшний день очень просто решаемо Показываю как котельную у вас стоит газовый котел допустим вы хотите здесь вам потребуется чтобы довести вот в душ Раковину, кухню, горячая вода в любом случае. Вы подаете подачу горячей воды. И просто закольцовываете, обратку доводите. То есть дополнительные 10 метров на горячую воду вы тратите. 10 метров на горячую воду, ну, тысячу рублей вы на трубу переплатите. Вот, вернулись обратно. Здесь вам нужно поставить какой-то бачок электрический, может быть, как буфер. Просто там 50 литров, там 30 литров, без разницы. Все и самое главное, вам нужно поставить насос. Насос тоже очень дорогой, он будет стоить 2000 рублей. И вот, вот эта вот вся система будет стоить вам практически 10 тысяч рублей вот на ваш замечательный дом. Готовы вы потратить за комфорт 10 тысяч рублей при постройке дома за 3, 4, 5 миллионов? Я думаю, здесь ответ однозначный. Лучше сэкономить там 50 рублей на квадратном метре на какой-нибудь отделке и сделать хорошие коммуникации, чем... Вот, просто жить унитазом на улице, грубо говоря, как вот по старинке делали, чтобы избавиться от геморроя, от коммуникации. Поэтому, друзья, на сегодняшний день все современные технологии, материалы позволяют нам делать хоть 10 точек в одном доме, мокрых точек и беспроблемное использование их. Самое главное, чтобы эти коммуникации вам не доставляли хлопот. И это тоже будет верно. Итог таков, то что друзья, не слушайте никого, не слушайте вот этих вот всех диванных экспертов. Стройте дом для себя, под ваши задачи, под ваши желания. Только так. Вы построите дом мечты, а либо вы просто построите дом для работников, которым полегче будет заработать на вас деньги. Следующий нюанс при планировании дома, это сбалансировать все зоны хранения что я имею в виду я недавно достроил свой новый дом практически вернее пристрой и там я все красиво распланировал все зоны вот такие вот как вы сейчас вот видите встроенные зоны однако на практике получилось так то что по этим зонам хранениям получился просто перебор и я не от некоторых вариантов просто в процессе уже отказался во первых вот это вот все очень выглядит красиво, да, но нужно понимать, что вы в данном шкафу будете хранить. Вот здесь у нас шкаф есть, с этой стороны шкаф, здесь, здесь. В комнатах есть шкафы, вот здесь вот целая стена шкафов, здесь у нас гардеробные шкафы, в санузле много шкафов. Самое главное распределиться. Если вы просто делаете хранение на перспективу, то у вас здесь, скорее всего, будет просто храниться какой-то хлам, который вы... Больше вероятностью бы выкинули. Поэтому очень важно продумать без излишков, потому что каждый излишек будет тянуть за собой определенные траты. Это все да, красиво смотрится в планировке. То, что вот все зоны мы так обыграли хорошо, все ниши у нас получились так, все симметрично. Комнаты у нас ровненькие получились, без всяких выступов. Скрытые такие шкафы мы сейчас поставим. Но нужно понимать, опять же, будете вы это использовать или нет, потому что вот этот вот шкаф, например, стоит 20 тысяч рублей, грубо говоря, а отделать стену стоит 5 тысяч рублей, вот, и получается у вас затраты на этот шкаф, вроде бы он будет и полезный, но вроде бы он будет и вам ни к чему, поэтому, друзья, оценивайте все, лучше сделать поменьше, я реально говорю, потому что, ну, можно немножко перетерпеть, урезать что-то, но когда у вас просто будет излишки, просто будет барахло, и вам это будет просто бить по карману. Поэтому это такой небольшой нюанс, который я сам на себе осознал и хочу донести вам. И раз уж мы заговорили с вами о гардеробах, о шкафах, то в процессе, Планирование домов заказчиков, я уже напоминаю, сделал больше 200 домов. Все варианты вы можете посмотреть у меня на канале, посмотреть у меня в группе ВКонтакте. Я там все выкладываю, оценить мои работы. Если вам понадобится, вы можете также заказать индивидуальную планировку под свое техзадание, под свой участок. Все контакты у нас под видео. В процессе работы я всегда улучшаю свои навыки, появляются какие-то приемы дополнительные. И недавно я для себя открыл одну вещь. Допустим, у нас вот здесь вот есть гардероб. Посмотрим на него поближе. Не будем обращать внимание, где он, откуда и для чего этот гардероб. Представим, это просто гардероб для дома. Смотрим, П-образный у нас шкаф стоит. Здесь какое-то наполнение должно быть внутри. Вот этот вот гардероб у нас занимает примерно 6-7 квадратных метров. Плюсы его, то, что он изолированный, в нем можно поставить что-то на пол и забыть. Плюс то, что можно, если кто-то любит просто сразу же здесь переодеться, убрать какую-то грязную одежду, быстренько, как раздевалка работает. Вот. Минус то, что занимает много места. Если вы планируете небольшой домик, то вот это вот лайфхак именно для вас. И вот здесь же слева я сделал... Вариант, которым я бы хотел бы придерживаться в домах, которые занимают очень мало места, экономные, бюджетные варианты, это коридор с шкафами. Плюс в нем то, что он занимает меньше места в два раза. То есть, если вы планируете при доме вот здесь вот 6 квадратов, то с такими же шкафами, а даже больше, местами хранения, самое же главное у нас в гардеробе, что мы хотим сделать место хранения для вещей. Вот если просто сравнивать периметр шкафов в гардеробе и периметр шкафов, которые можно сделать в коридоре, то в коридоре мы можем сделать больше шкафов, чем даже в гардеробе, затратив на это минимум в два раза меньше площади нашего дома. Соответственно, мы экономим, если у нас дом стоит, к примеру, 2 миллиона, то мы экономим 20 тысяч с каждого квадратного метра. То есть это немалые деньги. Почему мы считаем, здесь вот у нас гардеробка занимает 7 квадратных метров, а здесь всего 3,5? Потому что гардеробной мы должны подойти к шкафам, и это место тоже используется в квадратуре гардеробной. Что же касается в коридоре, то в коридоре мы не нужны в дополнительном месте для подхода к нашим шкафам, потому что этот проход используется как коридор. И он уже функционален и несет в себе уже две функции. Это проход жильцов... Подход к местам хранения, то есть функционал этого коридора расширяется, становится больше. Шкафы здесь у нас стандартные на 60 сантиметров, без проблем можно поставить пылесос, можно поставить швабры. И причем это для жильцов даже еще один плюс, то, что все могут в быстром доступе воспользоваться этими местами хранения, когда гардеробная может быть в каком-то далеком углу, неудобно. Открывать нужно и что-то еще делать. В общем, я думаю, вот эти вот варианты будут плюсом для минимализма для маленьких домов. И еще один плюс я выявил при строительстве таких вот шкафов, то что вот эти стены можно не отделывать. То есть сам шкаф уже является отделкой вашего интерьера. То есть можно сыграть на нем сделать какое-то вот под дерево какое-то красиво, можно как-то все это обыграть красиво. Экономим площадь, увеличивая место хранения и экономим также на отделке, то есть сплошные плюсы. Следующий нюанс при проектировании дома. Много вижу на улице, когда строят просто коробку дома и потом начинают пристраивать к ней крыльцо, террасу, там еще какой-то хозблок. Это тоже очень большая ошибка и она повлияет на... Ваш фасад дома, на вашу красоту вашего дома, как все было задумано, сразу будет видно то, что все это делалось потом, видно то, что потом все это додумывалось, как это обыгрывалось, очень-очень некрасиво это смотрится со стороны, куда более приятнее дом, когда Пусть даже небольшие террасы, крыльцо небольшое, но оно все об одном ансамбле, с самим домом, все под одной крышей. Запланировано сразу же на этапе строительства всего дома. И это все выглядит очень гармонично и современно. Вот такие вот должны быть у вас террасы красивые, функциональные самое главное. Вот такие вот задние террасы, это у нас терраса для бани, для моего проекта, который вышел у нас на канале. Очень важный нюанс, не упустите это, не делайте просто коробку дома и все, а потом уже как получится. И последним приемом при планировании дома, которым я хотел бы, я хотел бы с вами поделиться, это вот, допустим, этот дом у нас сделан для узкого участка, много сейчас попадается узких участках, когда вы не можете сделать комфортный широкий дом на весь участок, и у вас получается то, что по, одному, по одной стороне у вас идут спальни. То есть, передняя спальня, соответственно, у вас на передний фасад с окнами, никаких проблем. Задняя спальня на задний двор у вас выходит. А вот, вот эта вот спальня иногда получается не очень приятно, что она грядит в забор. То есть, отступ где-то примерно будет 3 метра. И не очень красиво получается. Соседи могут вам в окна смотреть. И не очень, конечно, красиво смотреть в забор. И один из приемов, которые могут вам помочь и спасти вот этот вот весь фасад улучшить. И даже сделать красивее дом. Сейчас покажу. Вот такой вот прием можно сделать, выдвинув стены. Соответственно, с этой стороны у нас нету окон в забор. А есть окна у нас на передний и задний двор. Да, они немножко у нас сбоку по фасаду идут. Но это прием один из тоже хороших вариантов. Если вы не хотите... Смотреть на соседей. Допустим, здесь у вас двухэтажный дом, и окна все идут, как э, всегда, на ваш участок. То есть никто не хочет смотреть друг друга, там переглядываться постоянно. Один из вариантов: здесь, конечно, можно сделать э, как-то обыграть это, все крышей при двускатной крыше, это здесь просто вырез, будет немножко свес. Очень красиво тоже добавит архитектуры данному дому. То есть, плюсом. Единственное, то, что да, здесь немножко нужно будет еще отступить дом, но это все можно предусмотреть, его поиграв размерами спален передний и задний поэтому это очень хороший прием тоже я в будущем скорее всего буду это применять ну вот и все, друзья, все нюансы, которые сегодня я хотел вам рассказать, пользуйтесь, обязательно смотрите, изучайте. Лучше сначала изучить все, а потом принимать решения, пока вы еще не сделали больших ошибок, которые будут непоправимы, не будут вам доставлять неудобств в проживании в вашем загородном доме, потому что этот дом стоит на сегодняшний день очень дорого, соответственно, цена ошибки тоже очень дорога. Если вам нравятся мои работы, посмотрите их на YouTube, ВКонтакте, все мои работы. Если вам все это понравится, можете заказать индивидуальную планировку под свое техзадание, под свой участок. С вами был Доступный Дом. Подписывайтесь на наш канал о доступном строительстве. Всем пока!